А ты, Юля, что-то сегодня какая-то не в духе. Ну, у меня запись идет. А, тоже идет запись? Я же не знал, что идет запись. Ну скажи, раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три. Не надо, чтобы был рембран. Сейчас свет включу. То есть тебя не будет видно, я должен полностью. Да, ну, ты можешь остановить, я сейчас соберу.